Всем привет, сегодня с вами снова я, Маша, мои соклубники, подписчики, сегодня мы играем, если нас поймают, видео закончится. В прошлый раз видео, ну, для тех, кто не играл, вы не знаете, то, что мы бегали не по всей карте, а мы бегали только вот по этой зоне, ну. Я, короче, смонтирую, ставлю да, фотографию. То есть я ее в сообществе отправляла. Я всегда перед ну, игрой отправляю, типа, зону, по которой можно бегать. Так что не думайте, то, что я такая сумасшедшая. Мы весь юрник это огинаем и друг друга ищем. Нет, там бред какой-то. Ну и сегодня со мной уже не Миска и Лера, а другие люди. Надя и Сударь. Надя, поздоровайся. Привет. Скромные Сударь нет. в здании. в <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Ладно, все, ребят, побежали в перевозку, быстрее, быстрее, быстрее, решайте, кто куда едет. По селу урожайному всего. По селу урожайному всего. Так, кто куда, а куда, кто куда, куда, куда поедет? Кто, кто поедет? Давайте, ребят, я еду в ферма голодоспор. Быстрее, вы куда кто поедет. Я, поедет. Давай, я, я, я, я, в я восточный, я поеду в восточный план. Нет, ты говори перевозку конечно... куда? А, не, конечно, я не в, перевозку садитесь, не я в перевозку садитесь, вы где? В перевозку садитесь. Чего, я лечу в перевозку? Я тоже. В смысле, вы в а перевозку Я Да. Все, едьте куда-нибудь быстрее. Только главное не первого волоспуха, а <соценно> Так, так, так, так, так, так, так, так, так, я уехала, все, я я, по уехала. я поеду, наверное, в я, нет, говори, не куда, не меня куда меня, именно, куда именно говори. Я в не <сохот> <сос> в кресле. В одном Ну, я оттуда, скорее всего, сейчас Что пешим, вы? убегу куда-нибудь в... Судар, либо, либо в типа, либо Нет, ты должна... Сударь, Сударь. В... Судар. А, постоянно бегай. Просто бегай. По всей зоне. Просто бегай по всей зоне. Ну, так я тебе об этом и говорю, что я сейчас побегу. Да, вот типа в ты один раз перевозку заюзала? И потом ее не ездил. Да. Хотя, слушай, или да. можно? Ну, лучше не надо, да, это слишком как-то. И это в правилах, же да, не думала не об этом, но... Ну, господи, а ты написала его? Да, написала его. Надеюсь, О, все, что не настратанули. Слушай, страшно, так, а они могут пользоваться канивозом? Да, могут, поэтому не да. привлекать. в канивом мне в прошлый раз в канивозе поймали. Я да да, да, да, канивоз надо да. обходить стороной. Ну, мне не в канивозе ага. поймали. Короче, знаешь, как, короче, я как дура ты чем-то убежала на главную дорогу, а потом, короче, она в Алдей ага. на оське Балдейл была. И там выбегает из канивозский человек с красным, я просто так вот въезжает. И просто Маша оказалась пойманной. Это было самое то, вообще. Это просто, просто шик... Короче, я почему-то приехала в эту, как бы, фигню эту. Я сейчас побегу и заслезу. А ты Ой. где? О, а я вот, короче, вот где вот эта фигня белая. Я уже спускаюсь. Ну, как она белая? Ну, короче, там, где, можно сказать, беседка. Ой, ё-бас, блять. Я хотела за цветком. Или извините. мне пойти за цветком? Я пойду за цветком, пока не никого знаю. нет. Ай, ай, ай, не могу досадить. А Наплевать, не пойду за этим цветком. Нет никого у забытой пустоши. Нет, нет. Вы скажите, куда вы на перевозке поехали, потому что я не понимаю, куда меня несет. А, я не, в не, конечном счете крест. Я уже. Да, уже мы туда поехали, там. а сейчас я в Западной Японии рядом. Вдвоем в одно и то же место поехали. Ну, не знаю, я не знаю. А такая. разбежались там в другие места. Ребят, в следующий да. раз, если вас выберу играть, не видите в одно место, пожалуйста. Я же говорила, в одно место надо говорить, куда поедете. Потому что вас что сейчас просто налобят. Что... вам сейчас кажется, что вас не поймают? Вам кажется, в прошлый раз тоже была огромная зона, поймали. Очень быстро. Я, я офигела. Поэтому вы сейчас, если вы смотрели новое видео, вы реально будьте очень осторожны, потому что... Вопрос, что я делаю? Тебя поймали? Нет, еще нет! Еще не поймали! Я только что. Да поймали, все! Меня уже бесит это! Что... Уже! Что? Ну все, ребята, вам не жить! Что? Что когда уже? Я сама себя выловила! Я сама себя выловила! Я сейчас такая думаю! Я, я сейчас покаду... Тихо, тихо. Я... Знаешь, что самое интересное, когда мы играем в прятки Особенно в спрятке перепекалки. Меня вообще невозможно найти. Вашу мать, вашу мать, вашу тихо, мать. Тихо, тихо, тихо, тихо. Меня вообще невозможно найти. А зато, когда я... Вы понимаете, что я сейчас просто за спиной у человека в красном пробежала? О-о-о-о! так страшно! Я очень сильно боюсь! У меня руки дрожат! Пипец! Я пробежала у него за спиной, он меня не заметил. Там, Я, короче, где-то и так красный летит против меня! Я просто Надя, скорее всего. всего... Надя, ты точно ну, с ним рядом не пробежала? После если рядом пробежала, он Нет, нет, он, короче, нет, я поехала по дороге, он а там, короче, по горе поехала. Такая, а, еще? окей, окей, окей, окей. Просто такая жопа, <плодолк> Я у него с дною пробежала. <свист> ну, где-то расстояние было больше, чем когда Знаете, мы стояли в вот себя... Знаете, где мне больше всего страшно ехать возле... Ну смотри, потому что в прошлый раз вот Агата, ну, миска, она, короче, не поняла то, что ее поймали и мне потом боялись, что да мы ее уже сто раз типа выловили понимаешь Маш мы не сильно вот ты сейчас вот могла бы ты как у меня сейчас сердце бьется от страха слушай ты меня видела нет нет меня просто я боюсь что сейчас знаешь я приеду, и там вот выбегает чел просто на меня Оксана Ой, <связать> ка давай, давай, давай. Погоня, погоня, девочки, погоня! Твою мать! <связать> погоня! Меня поймали. Ну все, переодевайся <связать> в красный. Да-да-да, <связать> <связать> <связать> девочки. <связать> <связать> <связать> <связать> Господи, пожалуйста! Господи, да пожалуйста. блин, меня стена не отпускает. Послушайте, за сколько закончилось это? Вы что, серьезно так быстро выловились? О oh, боже мой. Сейчас зона, по-моему, с... еще больше была, но нас сродно да, выловили. Да, Каким да, образом? Каким да, образом да. людей было даже меньше? Каким образом нас выловили? Че за дичь? Я, я знаю, не знаю, что это. Понимаете, как А че сота сама 3. себя тоже выловила, да? Я так понимаю? Короче, да. за мной бежали, была погоня, но потом вдруг, короче, она, она потерялась. Или она бежит, я не знаю. Я боюсь оборачиваться. Понимаете, вот мне страшно, что сейчас. Кто-то, знаете, так пойдет, и все. И меня выловит. И у меня просто очень сильно сердце. Ребят. Ты вот как говоришь, интересно, где ты. Нет, ребят, пожалуйста, не материтесь, потому что сейчас видео идет. Может, то тебя потом пиликать, подпиликивать или не пиликивать, а оставлять, потому что, ну, что бывает так, что. что почти не слышно. Привет! Лошара! Лошара! Я тебя поймала только что! Кто? Это же ты! Давай я тебя на видео покажу, я прям в тебя въехала сейчас! Ну и все! Я прям в тебя! Ты понимаешь, ты бежала в одну сторону, я в другую. Я прям на тебя наехала. Понимаете, за мной три красных бежали! Нет, ты с тобой не бежала. Как? Я наоборот, я его. Я... То есть вот так вот ехала, да? Я в тебя вот так вот просто убежала. Так все, да? А, я не знаю. Я Нет, так, не знаете, не что понимаю. самое интересное, ребята? Вы бы со мной если поиграли. Мы просто давно с клубом не играли в прятки, а вы недавно в клуб буквально уже. Все, видео и закончилось. Если бы, если бы вы просто знали, как мы весной играли в прятки, мне вообще невозможно найти, естественно, когда прятки и перебегалки. Зато, когда. Маша, я... тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, а. зато, тихо. Зато, тихо, тихо. Зато, когда я решила поиграть в эту игру, сразу, сразу мне начали находить почему? Почему? Как? Почему? Меня же, меня... Меня же не находят. А когда большая зона, почему-то меня находит? Просто потому, что Маша решила побежать прямо опять в сторону коневозки. Зачем я это делаю? Понятия Маш, понимаешь, прикол в том, что я никого не видела сзади себя, и прикол ты говоришь, что ты меня поймала, я такая, типа, чё? Я смысле, прям, тебя, я, я я прям, я прям, знаешь, мы, типа, друг на друга наехали. А понимаешь, на понимаешь, Где? мы на а забытых я болотах, вот... или чё-то, то Зеркальное болото. Да, зеркальное болото. Короче, Маш, ребят, знаешь, э, не... тихо, тихо. Ребята, если вам понравилось забывайте. это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. А с вами была я, Сударь, Над... Надя, подписчики. Сударь. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. Скажите пока. пока Ой, представляешь, сколько у меня раз микрофон там лаганул. Это, конечно, жесть. Не знаю, у меня... я, Маша... я старалась не орать, но мне кажется, там все глухли.